Вторая часть обзора телефона Sony RX W810i. Теперь бы хотелось остановиться на возможностях мультимедиа и интернета данного телефона. По поводу музыки хочу сказать, меня приятно удивило качество, с которым он воспроизводит музыку. На видео, наверное, будет плохо слышно. Но... но качество воспроизведения... Рассматривается! Как... Реально Какая приятно. Говорю, качество воспроизведения музыки данного телефона достаточно приятно на слух. По поводу наушников ничего сказать не могу, так как у меня в настоящее время нет наушников под такой разъем. У этого телефона только один этот разъем, проприетарный, который от Sony Ericsson, как он называется, поп порт вроде, если я не ошибаюсь. Так, по поводу камеры я уже говорил, вроде бы. И по поводу интернета. Да, насчет многоздачности я погорячился, Столько прошивки, без патчей многозадачность не работает нормально, то есть можно запустить только одно его приложение. А вот клиент АЕМ мессенджера, джаббер клиента, точнее, бомбус. Ой, чё-то я заговариваю, это клиент, хотел сказать. Бомбус, да, вот такой вот. В принципе, можно даже в настоящее время пользоваться Jabber. Сейчас Аська уже все. На, на платформе JVME вроде бы нету больше поддержки тех приложений, которые раньше работали. И вот смотрите, тут можно в конференции заходить. Но ну, это получается уже чуть ли не обзор самого Jabber-клиента, а не телефона. Ну хотелось бы просто показать примерно, как это выглядит. Вот видите, это чат. Вот это чат по поводу размера хип-памяти телефона. Вот смотрите, сколько телефона сейчас всего пишет 1183 и свободно 432. Но это только выделяется динамический хип-память, поэтому столько мало пишет объем общей памяти. Если же посмотреть объем памяти с помощью MJ2Info, это мне больше всего нравится это приложение, которое показывает информацию Аява. Я... 6696. И при этом каждый раз, когда запускается, я так понимаю, будет показываться немного различные значения. Вот сейчас второй раз запустим и проверим. Столько же покажет по-другому. 6725. Видите, каждый раз при запуске выделяется динамический определенный объем памяти. То есть телефон достаточно много памяти для GME. поддерживает достаточно большое количество мультимедиа. То есть из приложения можно воспроизводить видео и тут также информация есть видео снапшет encodings как я понимаю снапшет это то есть типа записи в, в формате gp С... блин а как это в формате gp видео я даже не пойму если честно Получится как... тут Странное. Ничего не важно. Gsr-135 поддерживается. Митинг не поддерживается. Но это, наверное, что-то связанное с мультимедиа воспроизведением одновременным. м 3 g поддерживается. Это 3D. API. Контактов. PIM-профиль. Это называется. 176 на 176 это Ява Canvas у него r4EA031 В общем, об этом я уже говорил вроде бы еще бы хотелось показать как Opera Mini на нем работает Мне очень понравилось кстати как она работает Все достаточно быстро Открывается Если бы у меня телефон был в хорошем состоянии, Возможно, я бы даже и пользовался им в качестве второго телефона. Но у меня он в печальном состоянии, как видите. А сейчас можно попробовать зайти на HelpX, например. Вот видите, все. С моей точки зрения все достаточно быстро. Работает. Извините, видно плоховато, как мне кажется. Блин. Да, уж. Видно не очень хорошо. Видите, можно, в принципе, смотреть в интернете странички без всяких проблем. Ну а так, в принципе, еще для чего его можно использовать, так как карманную читалку. То есть можно скачать маньяк к примеру, и в нем читать. Я думаю в данном телефоне будет вполне хорошо работать не только редманьяк, но и приложение лечения LP2. Есть такие, что будет, по-моему, более интересно, так как в настоящее время на многих сайтах. Книги выложены не в текстовом формате, а в формате FB2. По поводу патчей для телефонов. У меня в настоящее время кабеля нет, чтобы установить патчи, но я точно помню, что при установке определенных патчей можно было переключаться между несколькими ЯВА-приложениями. Это, я так понимаю, нужно эльф, переназначающий... Клавишу вот эту вот, которая вызывает меню, вот это меню, она перез... переназначается и вызывается вместо вот этого меню, хотя можно и на другую кнопку, но я обычно на эту кнопку настраивал. Вместо этого вызывается другое совсем, так... скачать на club можно да, я зашел на club сайт, потому что это самый популярный мобильный сайт вот, по поводу которых чит читала которые FB2 читает, Albeit вроде читает FB2 если я не ошибаюсь а, не, он пуб e читает ну, можно вот его скачать в принципе Тут, видите модели разные 176 на 176 нам надо то есть на 220 вот этот скорее всего получается подходит нам и вот открывается стандартный браузер в котором скачивается можно посмотреть какая скорость скачивания видите в принципе как по мне, достаточно приемлемая скорость скачивания. Это EDGE. данного телефона есть поддержка EDGE. Раньше, по поводу того, что я знаю, что патчи можно ставить и там Это у меня был K810i. В нем была поддержка 3G, как я понимаю. Но дело в том, что в то время, когда у меня был под телефон, 3G-сети, по сути, еще нормально не работали. То есть 3G-сети. Блин, столько оговорок. Ну, бывает. Вот, нужно выбирать. Кстати, вот, мне многие телефоны не нравятся. что У них часто нельзя выбирать. После того, как скачал, она сразу в, в папку игры переходит без вопросов. Это, я так понимаю, от JAT-файла зависит. Если под JAT скачивать, там иногда можно выбирать. То есть в самом JAT-файле есть пункт такой. Вот, кстати, еще EZ Reader, это для чтения PDF. Но мне кажется, он будет плохо откровенно работать попробую скачать можно блин как это странно его смысл-то особо скачать нет. Так. вот, и фолиант fb2 читает, я так понимаю. Fb2 да. читает и текст. Также в zip архивах и тарт GZ. -джи Точнее просто GZ. Архивированный читает. Много версий разных. Full light и старые и новые версии. я попробую скачать Full последние Не туда нажал. да уж какие-то проблемы походу с телефоном ну, в общем-то просто конкретно данный телефон возможно чем-то не так работает возможно это такие проблемы Сейчас попробуем перезапустить а -а -а. то есть вот оно каким образом произошло в фоне почему то скачивалось так что она скачалось Asbyte Trader за это видео скачан видите некоторые приложения достаточно долго запускаются конечно мне очень приятно и вот эти запросы я так понимаю эти запросы можно и отключить это делается в разделе полномочия вот чтение данных нет тут нельзя это тоже по... получается это только после установки патчи можно на чтение и на запись сделать однократный запрос тоже крайне неудобно, кстати. Микровир. Но мне есть больше всего Ритмоньяк, нравится и Фолиант. Ну, Фолиант для b 2 а для текста. Это микровивер. кодировка не поддерживается так в общем хватит смотреть на эти приложения давайте посмотрим на функционал самого телефона вот. так что еще показать интересного ну, видите тут стандартных приложений достаточно много то есть как органайзер в органайзере предложений стандартные функции календарь достаточно приятный заметки еще интересно какой размер заметок как я понимаю тут нет ограничений на размер заметки и калькулятор достаточно простенький, если честно. Да, конкретно данный телефон у меня, конечно, в убитом состоянии, но ради ностальгии можно попользоваться. У меня это была модель схожая. И по поводу функционала кнопок, вот смотрите, тут есть кнопка. Запуска сразу музыки, вот видите сбоку, нажимаешь её, и сразу запускается музыка. Как по мне это очень удобно. И вот при зажатии можно переключать треки. Вот если зажимаем кнопку громкости, это мне кажется очень классно, что можно переключать треки с зажатием громкости клавиш. Мне очень этого не хватает в современных смартфонах на Android. Я знаю, что раньше смартфоны многие умели это делать. По крайней мере, у меня HCC Wildface был, он это умел. Вот, все, телефон выключился, за то, что аккумулятор отошел. Вот, мне не хватает корпуса от телефона немного тут. Ну, в общем, что я могу сказать То, что я его по дешевке приобрел, я в общем тем очень доволен мне он нравится данный телефон и вообще хотелось бы его попробовать восстановить то есть корпус там можешь аккумулятор поменять когда-нибудь и флешку побольше на него взять